Всем привет, ребят, с вами Антон. Ну вот и подошло время нового видео. Тюнинг различных машин уже сильно заезжен, и чего мы только не видели. А как насчет тюнинга детских автомобилей? Знаете, я правда офигел, когда все это увидел, и я даже не думал, что в тюнинге детские авто будут смотреться вообще бомбезно, поэтому не смею тянуть, только предупрежу, что в конце видео конкурс на 500 рублей. И мы начинаем!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 Погнали дальше.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 Итак, далее по списку у нас идет Ford Ranger, кстати настоящий автомобиль мне очень нравится. Но сегодня пойдет речь об этой супер мини крутой копии. Итак, расскажу что в нее добавили крутого, ведь после покупки простой мини машинки все кардинально сменили. Итак, теперь эта пушечка заводится с кнопки, и после того как она завелась, загорается крутая электронная панель приборов. Здесь реализован ближний и дальний свет, а также сигнализация. Ну и конечно же здесь есть звуки при заводке двигателя. Здесь даже есть аудиосистема с сенсорной панелью, просто Крутяк. Ну и конечно же здесь есть гидравлика, как без этого? Почти все здесь управляется с пульта и также с кнопок в салоне. Фишек у этой тачки есть еще очень много, но я сказал главное, просто бешеный тюнинг.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 Спасибо. Вот. Далее у нас крутая копия спорткара Макларен Пути. Копия сделана очень прикольно. Здесь установлены крутые для этой тачки диски и прикольный развал. А ну и да, здесь двери открываются как в ламбе. Вверх. Ну что тут сказать. Ребенок, который будет сидеть в этом спорткаре, будет смотреться очень пафосно. Машинка сделана в приятно белом цвете с карбоновыми вставками. Эх, ну ладно. Короче говоря, не машина, а ляля. -ля. Вот бы мне такую в жизни. И не копию, а реальную вот. Я бы тогда был рад.